А теперь давайте убедимся, что есть ли смысл или нет ли смысла вообще покупать акции. Возьмем достаточно большой период, возьмем индекс, который уже давно рассчитывается, этот индекс, например, мы возьмем Dow Jones, индекс еще рассчитывается с 30 тридцатых годов прошлого века и посмотрим вообще, что с ним происходило. То есть, как мы говорили, индекс может показывать, как ведет себя экономика страны, то есть, рост акций, рост индекса, это соответствует росту ВВП, это соответствует развитию всех направлений. Если что-то происходит в экономике не так, какой-то временный спад, уменьшается там ВВП, происходит перепроизводство каких-то товаров, происходит банкротство каких-то компаний, то тогда соответственно падают цены в среднем на акции и падает также значение индекса. Поэтому поведение акций мы будем в данном случае связывать с поведением индекса доу джонс я взял индекс доу джонс мы будем смотреть на индекс доу джонс потому что он давно рассчитывается и посмотрим основные кризисы 20-х кризисы 20-х 21 -х веков что происходило сначала я кратко вот приведу здесь 11 самых основных таких кризисов которые происходили в американской экономике почему мы говорим про американскую потому что в россии тогда по сути экономики не было был советский союз было регулирование рынка и вообще говорить о каком-то фондовом рынке невозможно, потому что ну нашему фондовому рынку ему, наверное, ну лет 20 с натяжкой, можно сказать. А на самом деле ему лет 15 это максимум, потому что до 2000 года это был не рынок, а какой-то такой вялой неликвидной какая-то организация, где практически покупка-продажа акций, это было непонятно, что не было ни нормальных бирж, не было ни нормальных возможностей купить, продать, не было нормальных брокеров. То есть, по сути, вот нашему рынку лет 15 от силы. А вот в Америке этот рынок уже давно существует. У нас в России тоже были биржи до революции. После революции все это постепенно сошло на нет, все развалилось. В конце концов, все биржи закрыли в России, ну, в Советском Союзе. Поэтому мы здесь можем на большом периоде смотреть только и говорить только об американском рынке как самой развитой экономики на текущий момент. Посмотрим, какие были кризисы, а потом посмотрим на график и увидим, отражалось ли это на графике или нет. Итак, самый большой продолжительный период это Великая депрессия 29-33 годов. Это падение цен на 70-80%. Это массовая безработица. И это один из самых затяжных и тяжелых периодов в экономике э, США. Мы не будем брать здесь кризис 19-х веков, мы все таки уже будем смотреть только начиная с 20 х веков следующий это экономический кризис 37 года во времена правления Рузвельта. то что был действительно в эти моменты экономический спад вы можете отдельно почитать там, информацию литературу я вдаваться в подробности не буду я просто обозначу какие действительно в какое время был какие кризисы с чем он был связан следующий кризис это война вторая мировая война Которая в основном, конечно, затронуло Европу, поскольку именно там гитлеровская Германия существовала. Это 39-41 года. Но, как знаем, война тоже способствует развитию. И война стимулирует развитие такой, таких отраслей, как авиастроение, как автомобильное строение. Потому что нужны были танки, нужны были новые самолеты. Война тоже может играть свой положительный момент. Конечно, если не считать, что при этом гибнут люди то война могла бы быть считаться и хорошим моментом для экономики. Следующий это кризис, карибский кризис так называемый 62 года. Это как раз время строительства Берлинской стены и начало продолжительной холодной войны с Америкой, которая началась. В те моменты практически мир был на грани катастрофы, на грани ядерной войны. Связано это было с наличием и установки наших ракетных баз на Кубе, но к счастью этого не случилось. А то вполне возможно, что мы жили бы совершенно в другом мире на текущий момент. Нефтяной кризис 1973 года. Основное стимулировало, почему он появился, было решение ОПЕК поднять стоимость барреля нефти, было сокращение ее добычи, и это сказалось на ценах и сказалось на экономике в целом. Следующий такой крупный кризис экономический был в 80 80-х -80 82-х годов. Далее, известный как черный понедельник, кризис 1987 года, когда индекс Dow Jones за день упал на 22,6 процента. Это был массовый отток инвесторов. Почему? Потому что инвесторы всегда действуют неадекватно. Когда нужно покупать, они уходят с рынка. Когда нужно продавать, они покупают. Вот это эффект толпы, против которой всегда нужно действовать, как говорят все самые успешные инвесторы. Следующий кризис – это дефолт России 98 -го года. Но мы посмотрим дальше на графики как раз вот это не так сильно отразилось на мировой экономике, потому что Россия в те времена еще вообще играла достаточно слабое влияние, имела все-таки и слабо была задействована в экономике, в мировой экономике. Падение цен на сырье и огромный госдолг России привели просто к дефолту рубля, когда очень много людей просто потеряли все свои сбережения, которые они копили долгие годы. Вот до сих пор это еще отклик вот этого дефолта и недоверия. К российским облигациям не доверить российскому правительству оно до сих пор еще пока присутствует в умах людей но пройдет еще какое-то время и мы об этом забудем будем ждать как говорится следующего дефолта следующий кризис это кризис даткомов почему он называется даткомов потому что э, точка ком было расширение у всех э, интернет компаний, это развитие интернет технологий это был некий бум в котором кстати урон баффет как такой инвестор консервативный не участвовал. И он говорил, что вот этот бурное развитие интернет различных компаний приведет к кризису. Действительно, кризис случился. Но вот на индексе Dow Jones мы его так явном виде не увидим. Сможем смотреть на индексе Nasdaq, который объединяет все как раз интернет-компании. Вот поэтому он называется кризис.доткомов. Следующее на, на графике мы увидим атаку на башни близнецов 11 сентября 2001 года. Все вот такие форс-мажорные обстоятельства, они к сожалению не прогнозируемые, но они тут же моментально отражаются и на ценах акции, начинается паника, начинается волатильность на рынке и все это мы на графике увидим. И следующий, наверное, последний на текущий момент мощный кризис, который уже случился, это ипотечный кризис 2008 года, когда все люди на планете, ну в основном это касалось Америки, наконец-то поверили, что недвижимость может всегда расти, но оказалось, что это не так. И недвижимость не только может расти, но как и акции, а иногда может и падать. И вот это привело к такому ипотечному кризису 2008 года. При этом компании, которые занимались строительством, они многие до сих пор еще только-только выходят на те уровни прибыли, которые были вот до этого кризиса 2008 года. Это можно посмотреть на любой там компании американские, которые занимаются строительством. Но в отличие от России, просто в Америке живет 70% населения в частных домах. Поэтому там строительство, именно у частных домов, такого частного сектора, оно, конечно, более перспективно, чем в России. В России такого нет, у нас в основном все проживают в крупных новостройках, в домах, в городах-миллионниках. Ну, теперь давайте все смотреть это на графике. Переходим к индексу Dow Jones. И вот все то, что мы рассмотрели, какие кризисы я обозначил, давайте все это посмотрим на графике и найдем. И вот первый кризис Великой депрессия по цифре 1, который я говорил, это, как видите, огромное падение там, до 70-80% акций, я говорил. На графике мы его отлично видим. Следующий второй кризис, экономический кризис 1937 года. Следующая Вторая мировая война, цифра 3, ну, видим уже не такой он, крупный. Но просто уже экономика еще находилась в таком полуразрушенном состоянии. Только-только начала она выкарабкиваться. Поэтому война, конечно, сильно ударила. Ну, в основном по Европе, но также, видите, в, америк в американскую экономику тоже пришел отклик. Тем более Америка, она участвовала в войне тоже, во Второй мировой войне. И вот здесь вы можете посмотреть динамику вообще роста акций. То есть мы смотрим за достаточно продолжительный период, начиная там, с 2015 -го года, то есть это 100 лет. Цены на акции постоянно, если взять вот такой глобальный направленный тренд, они растут. И поэтому, растут они потому, потому что это вложение в акции, это вложение в бизнес, в реальный бизнес. И поскольку реальный бизнес растет, наши блага растут, мы развиваемся. Уже то, что умеем сейчас, там сто лет назад, просто люди не могли себе позволить. И там больше было вообще таких вот рутинных вещей там связанных с выживанием, если мы возьмем там 200 триста лет назад, ну когда уже там биржа появилась, то совсем другие были блага. Все, конечно, идет тому к развитию, что человек развивается. Но к сожалению, что не развивается, это его состояние, его вот эти эмоции страха, эти эмоции жадности. Вот, к сожалению, эти качества, они на самом деле так и остаются на том же первобытном уровне. Именно в трейдинге и в инвестициях это очень часто еще э, дает свой отклик. Только именно здесь это все часто проявляется. То есть это эмоции никуда не делись, и вам придется с ними периодически бороться, чтобы вот в такие периоды, которые обозначены цифрой 1, не выйти из рынка и не потерять и продолжать использ, э, наращивать свой портфель. Потому что именно вот такие периоды кризиса вы начинаете подбирать акции и подбирать индексы дешевле и это именно самый хороший момент потому что цены падают в кризис а вы продолжаете набирать портфель по более низким ценам и соответственно свою среднюю цену закупки акций вы ее уменьшаете тем самым и поэтому после подъема тот кто подбирал акции во время спада экономики будет в лучшем положении чем тот который ждал пока экономика начнет опять расти чтобы купить там уже по более дорогим ценам вот здесь я как раз на графике хотел сказать про Орен Баффета. Почему он стал не миллионером, скажем, а миллиардером. Вот родился он лет на 15-20 раньше. И вполне возможно, чтобы он, что он попал вот как раз во времена Великой Депрессии. И мог его инвестиционный портфель развалиться и долгие годы не проносить прибыли. Но он родился в 30 году. И как раз когда он заинтересовался фондовым индексом, это там 40-е -40 годы. Как раз рынок начал свой подъем. И практически на протяжении всего начала деятельности урон баффета и в дальнейшем таких вот уже таких огромных откатов таких кризисов которые бы вот так вот кардинально отложились на ценах акций уже не было и поэтому ему просто повезло он как раз начал деятельность в начале вот такого крупного подъема то есть чтобы стать миллиардером тут все должно сложиться конечно его качество как инвестора никто не умаляет но тем не менее, он родился в правильное время и в правильной стране. Вот что стало причиной его огромного состояния. Кстати, об этом тоже говорит в своей книге Урон Баффет. Она есть в литературе. Если кому интересно, может почитать. Я прочитал, в общем-то, эту книгу с большим удовольствием. Может быть, вам она будет менее интересна. Все-таки инвестиции ⁇ это не основной вид вашей деятельности. Следующие все кризисы. 4. Карибский кризис. Видим на графике. 5. Нефтяной кризис 1973 года. Видим на графике. Крис 80-х годов, он тоже виден на графике, цифра 6. Черный понедельник, цифра 7, видим огромное вот это падение, даже вот на таком, это месячный у нас график, мы его тоже прекрасно видим. Следующий, дефолт России 98 -го года, это 8-й, практически мы его не видим. Там есть небольшая, конечно, коррекция, но вот Россия в те времена совершенно к мировой экономике не было втянута, и мы ее поэтому на графике и не видим. Девятый, кризис даткомов, я уже говорил, что нужно смотреть немножко на другом графике, потому что он отразился именно на интернет-компаниях, связанных вот с технологиями, с интернетом. Поэтому здесь мы его на индексе Dow Jones промышленном, мы его не видим. Цифра 10, атака на башню близнецов, тоже мы ее видим прекрасно на графике. И следующий, более мощный такой кризис, одиннадцатый, это ипотечный кризис. Я тут по цифре сделал цифры покрупнее, которые падение акции было побольше. То есть здесь в зависимости от крупности мы видим больше или меньше падения. Кстати, самое главное, что такие графики нужно в логарифмической шкале строить, чтобы здесь соотношение было пропорционально, ну, соотношение в процентах было. В обычной шкале просто мы вот эти старые данные, когда индекс Dow Jones имел маленькие значения, просто тогда будет в виде такой линии экспоненциально возрастающей к текущему моменту то есть именно логарифмическая шкала обязательно должна быть если вы хотите смотреть что-то глобально на большом временном интервале это обязательно какие можем сделать выводы что вложение в акции это действительно вложение в реальный бизнес и на протяжении последних 100 лет происходил его постоянный рост может конечно никогда не угадаешь в удачный или неудачный момент вы начнете это делать но если вы берете хотя бы вот там 10-15 лет то за этот интервал вы с вероятностью там 99% будете в плюсе. А если берете 20-25 лет, то с вероятностью уже практически 100% вы точно будете в плюсе. Да, конечно, тяжело, вот период кризисов, там вот цифра 1, там цифра 11, кто попал в это, конечно, тяжело переживается кризис. Я как раз начинал в период кризиса 2008 года, пришел на биржевой рынок, уже там на нем я присутствовал на реальных торгах. Но на мне еще тогда все это не отразилось, не сказалось. То есть я вышел, по сути, сухим из воды. Что будет дальше? Очень сложно сказать. Давно уже не было никаких спадов. Экономика прям растет и идет в небеса. Ничего на нее не действует. И обещали, что с выбором Трампа может рынок завалиться. Но завал рынка происходил всего лишь два дня. И после этого рынок продолжил свой вот безудержный рост. Был небольшой спад в конце 2000 2018 года но тоже он был в течение там какого-то месяца и опять рост рост рост рост хотя все признаки говорят о том что может быть какой-то кризис что спад экономики будет но это нормально абсолютно и значит если будет спад экономики это соответственно для вас как инвесторов еще лучшие возможности зайти в этот рынок по более привлекательным ценам до встречи в следующих уроках